Евчий с вами Е.Э.С. И когда-нибудь все блогеры задумались о том, как бы сделать качественный звук. Звук сейчас записывается на камеру не вот эту, а вот эту. Вот эту. На эту камеру записывается звук. И сегодня я вам покажу, как записывать звук с помощью лишь телефона, микрофона, наушников и... Специальной херни, которую я вам сейчас покажу. Погнали. Что нам нужно? Для начала нам нужен наш телефон. А, мы должны в нем скачать специальную программу. А, называется она Titanium Recorder. Почему она? Ну, потому что тут можно звук записывать. Вы можете тут настроить все по вашим желаниям. Настроить настройки, настройках. У меня, сейчас покажу вам, стоит качество аудиофайла, стоит высочайшее качество в ВАВ, параметры тоже высокое качество, битрейт. Сейчас я вам покажу, нам понадобится, во-первых, микрофон. Первый будет вот такой-то вот э, микрофон, вот такой-то, почему такой-то, ну, не знаю, потому что такой я такой не решил. Если мы его засунем в разъем для наушников, то он не будет работать. Потому что это разъем для наушников, а это микрофон. Что же нам надо делать, спросите вы? А я вам отвечу, то, что нам для начала понадобится заказать такой кабель. Он стоит 40-50 рублей, но он очень полезный. Короче, рассказываю. Это как наушник. Вы вставляете сам телефон. У вас светится как для наушников. Типа наушники подключены, но потом уходят. Подключаем сам микрофон в разъем для микрофона. Сейчас вам покажу примерно. Вот тут это микрофон, а вот это наушники. Ну, вы, наверное, поняли. Если мы не подключим наушники, а только микрофон, то вообще не будет работать. Будет записываться только на микрофон, встроенный, который в телефон находится. Так, подключаем. В принципе, нам понадобятся наушники. Можно любые взять. Да хоть не рабочие, но главное то, чтобы они светились. то что, Чтобы там показано было то, что они подключены. Вот. Я подключил. Показываю то, что... Тут показано то, что наушники подключены. Ставим это все в удобное для нас место. Наушники можно к собачьим чертям куда-то вниз выкинуть. И давайте я сейчас включу запись, и вы послушайте звук. Так, я включила. Я сейчас в программе монтажа уже свел. И вы можете слышать запись. Я могу подойти ближе и будет все звук намного лучше. Намного лучше. Вот так примерно записывать звук этот микрофон. Можно снять эту губочку. Но он такой некрасивый. Короче, звук пишется, я думаю, нормально. Это пока без обработки. А сейчас, когда хлопну, будет с обработкой. Да, вот сейчас с обработкой. К сожалению, моя камера, которая вон там стояла, она отключилась, потому что времени не хватило для записи. Короче, вот все, весь все время будет записываться только вот эта камера. Звук сейчас пишется без обработки. Я надеюсь, то, что звук должен быть хороший. Да, сейчас звук с обработкой и без обработки. Без обработки звук звучит так себя. А вот с обработки сейчас вам покажу программе монтажа как это все делается. но для начала я должен показать вам еще петличный микрофон. петличный микрофон звук по идее должен быть лучше. это подойдет для подкастов, потому что он удобный, потому что у него есть палочка. сейчас все время будет звук писаться без обработки. давайте перейдем к петличному микрофону. Вот так сразу отсоединяем. достаем наш петличный микрофон. Включаем его. Вау, петличный микрофон. Он намного чувствительный. Давайте я сюда я прицеплю, как настоящий петличный микрофон. Звук, наверное, должен быть намного лучше. Сейчас без обработки, а когда я хлопну, будет с обработкой. Сейчас звучит звук с обработкой. Я вам обещал, что я вам покажу звук, как обрабатывать в программе ADO Primer Pro CC 2015 года, где я, собственно говоря, монтирую свои ролики. А, давайте переместимся в эту программу. Так, вот тут у нас есть э, наша аудиодорожка. Вот первая. Прослушаем. Запись звука без обработки. После моего хлопка вы услышите обработку. Вот. На этой дорожке мы сделаем обработку. Нам надо зайти в эффекты, как видите, мне тут уже открыто. Берем плагин DSR и верхние частоты или усиление верхних частот, как хотите так называть. Тут мы делаем плюс 15 децибел усиление и слушаем. И тут DSR подбираем нужные. Но тут надо брать DSR. Звук сейчас обработан с помощью двух плагинов встроенных. Программу Ado Premier Pro CC 2015 года. Это плагины усиления верхних частот и DSR. Обработку. Слушайте: звук обработку и без обработки. Запись звука без обработки. После моего хлопка вы услышите обработку. Звук сейчас обработан с помощью двух плагинов, встроенных. Программу Adoa Premiere Pro CC 2015 года. Это плагины усиления верхних частот и DSR. Как-то вот так получается наша обработка. Если тебе понравилась такая обработка, ставь лайк. Если еще не подписан на мой канал, то, пожалуйста, подпишись. А это видео подходит к концу. С вами был я, ястреб. Всем пока!